В пятницу в ангарской колонии заключенные устроили бунт. Арестанты вскрыли вены, напали на сотрудника, устроили пожар. Правозащитники назвали этот протест беспрецедентным для нашего региона. О том, что же произошло, расскажет Анастасия Цыганкова. Сгорела вся промплощадка. Все здания, все цеха все обрушилось. Утром медленно дотлевает результат конфликта между заключенными и сотрудниками ИК-15. Многие постройки в промышленной зоне колонии выгорели полностью. Школа техникум стоила теплица. Жилую и административную часть огонь не тронул. ОМОН строем выводит заключенных из огня, но прежде пришлось прорываться через толпу бунтующих. Но вернемся к хронологии событий. Из официальных данных, 9 апреля один из заключенных в ШИЗО, вот он на видео, порезал себе руки в знак протеста. Душили меня. Я не знаю, сколько может вот этот беспредел тут происходить. Прошу принять у вас какие-то меры. Беспорядки начались в соседних камерах. Заключенные били стекла, камеры видеонаблюдения и наносили увечья осколками. После и вовсе напали на сотрудника колонии и сбили. Сейчас он в больнице, сообщается на сайте ГУФСИН. Работники исправительного учреждения начали переговоры, но конфликт вспыхнул в прямом смысле слова. Зона сгорела просто вся. Цех обвалился. Они зашли в промышленную зону. В первую очередь, что они делали, они сливали бензин из бензобаков. Там есть грузовые автомобили, солярку. Поджигали. Вот эти вот здания. Потом притаскивали туда газовые баллоны. Это вот иногда были есть съемки, где были взрывы слышны, да. Вот и говорили, что то там что-то подавляется, взрывается. Это заключенные взрывали газовые баллоны. Тем временем трасса, которая ведет в Ангарск перекрыта, гражданских сотрудники ДПС разворачивают и отправляют в объезд, пропускают только спецтранспорт. К месту ЧП стягиваются силовики, в том числе БТР. Некоторые заключенные успели связаться с близкими. О том, что в ИК-15 начнется штурм Жительница Амурской области, мама одного из арестантов узнала по телефону. Отвечаю, алло, они мне кричат. Тетя Женя, помогите, Димка просит помощи. Пригнали ОМОН 300 человек. ИК-15 колония строгого режима. Отбывают наказания за особо тяжкие преступления рецидивисты. Бунт силовики подавили. Часть заключенных, 300 человек, уже утром вывезли в другие исправительные учреждения региона. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье дезорганизация деятельности исправительного учреждения. Подключились и правозащитники. Зона а, от этой К15 она рабочая, да? а, Я как член УНК Посещала ее неоднократно. Одна из показательных в области. Да. И чтобы вот поднять такую массу, она то есть большая, да, нужна достаточно веская причина. Здесь, видимо, не смогли найти точки соприкосновения сотрудники Гуфсин и как раз вот контингент, находящийся там. Огонь не тронул бараки, и там по-прежнему находится большая часть заключенных – 835 человек. На следующее утро после ЧП сотрудники колонии нашли под завалами тело повешенного мужчины. Самоубийство это или нет, тоже предстоит выяснить следствию. Анастасия Цыганкова, Дарья Бородулина, Екатерина Сташевская, Максим Юргин, Андрей Воробьев и Александр Мокин. Вести Иркутск. События недели. При содействии телекомпании «Актис».